Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале Сквозь Терни звездам. Сегодня ко мне в руки попало письмо от одного из рубиновых партнеров Рой-клуба, которое Мошкин явно пропагандирует. И сегодня давайте разберем это письмо, и я дам свои комментарии, что я думаю по этому поводу. В оглавлении письма такой текст. Что с курсом призм? Какие перспективы? Ждать чего-то или продать за копейки и забыть? Периодически звучат такие вопросы от партнеров, и вот видение рубинового партнера от Рой-клуба. «Призм не потерян, он залег на дно и ждет своего часа». Это вот пишет руководство Рой-клуба. Чего ждет? Когда за него возьмется Рой-клуб? «Мы видим, что действия других сообществ не имеют реального влияния на курс монеты». Да, действительно, наверное, ни, никакие сообщества не влияют на курс монеты, поэтому она продолжает падать. Ну... Непонятно, да? Наверное, это просто такое стечение обстоятельств. Потому что только в Рой-клубе есть стойкий костяк лидеров, четкая организация командной работы, весомое количество партнеров, дисциплина, четкость и отлаженный механизм дублицирования нужных действий. И есть деньги, чтобы осуществить задуманное. Ну, конечно же... Никто не похвалит, кроме самого себя. И тут мы уже видим пропаганду: я не знаю, это еще сталинская пропаганда, дух, которая осталась в наших СНГ-шных странах. Но тут реально, вот за какой момент не возьмись стойкий костяк лидеров. Да, я не спорю, в Рой-клубе лидеры есть, лидеры есть, хоть многие и поуходили, которые, ну, так скажем, честные лидеры, которые не захотели хоронить свой авторитет и которые, ну, не хотели терять свою команду, а те люди, я думаю, уже с Рой-клуба поуходили, а всякие меркантильные, жадненькие, такие поганенькие человечки в Рой-клубе действительно остались, которые вот как раз-таки и оставшимся участникам вливают в уши эту пропаганду, действительно такие есть. И Мошкину очень выгодно иметь таких людей. Четкая организация командной работы. Ну, в этом плане, возможно, да, там какие-то мероприятия, все эти штучки, тут не спорю, да, в Рой Кубе есть такие заслуги. Весомое количество партнеров. Ну, точно мы с вами не будем знать, какое количество партнеров в Рой Кубе, потому что и сам Мошкин в своих роликах на Ютубе много раз как-то подставлял себя, и циферки на сайте не соответствуют реальному количеству участников это как прям у нас а, с коронавирусом да никто никогда не будет знать сколько точно людей сейчас заражено сколько умерло и так далее рой клуб тоже четко все это скрывает дисциплина ну дисциплина не знаю как можно говорить насчет дисциплины когда мошкин на официальном канале рой сапир вроде он так называется смеет оскорблять участников посылать их матом то есть вот всякие такие штуки да он пропагандирует там здоровый образ жизни это можно тоже отнести к дисциплине, что каждый должен отвечать за свои действия или бездействия, это тоже относится к дисциплине. Но о какой дисциплине может идти речь, когда сам Мошкин позволяет себе вот материть просто всех подряд на своем канале, и мне кажется, рыба гниет с головы, поэтому о дисциплине в Рой-клубе, ну, это такое, это, скорее всего, просто слово для красоты тут написано, ну, и, наверное, Евгений Грошев просто хотел подлезать Мошкину, поэтому он и это слово включил вот в свою такую длинную рукопись, которая рассчитана на то, чтобы задурманить оставшихся участников Рой-клуба, ну и подлезать самому управителю Мошкину. Четкость и отважный механизм дублицирования нужных действий. Ну, тут не расписывается, какие это действия. Если это действия по выманиванию денег у участников Рой-Клуба, то да, действительно, им уже на протяжении долгого времени удается это делать. И есть деньги чтобы осуществить задуманное. Так, если у рой клуба есть деньги, то почему мы периодически видим вот эти попрошайничества в чатах? Ой, ребятки, скиньтесь, 4 миллиона нужно на то-то, 4 миллиона нужно на то-то. А, понимаете, я просто дом своей матери купил, там, за полмиллиона долларов почти, но деньги нам нужны. Хотя мы пишем, что у нас есть деньги, но они нужны. Скиньтесь, пожалуйста. Это как раз-таки вот это и есть, наверное, четкость и отлаженный механизм дублицирования нужных действий. То есть, раз в месяц сообщества надо запросить энную сумму и как раз таки тогда вот получается и следующий пункт и есть деньги мы выпросили деньги у нас теперь есть давайте перейдем дальше это залог успешного достижения целей которые показал себя в действии на примере юми юми ну не спорю, Юми на данный момент за счет стенок, которые стоят там на сигине или не знаю, где он торгуется, я лично не видел, я могу рассуждать по информации, которая ко мне поступает, когда люди некоторые предлагают мне эту монету. Да, пока что Юми держится, и на самом деле я думал, что загнется это все намного быстрее, но мы же все с вами понимаем, что если там доходность 30% в месяц, и потом, возможно, если она будет расти, а может и не будет расти, может на таком уровне, не останется то в любом случае приток участников рой клуб он не обеспечен 30 процентами в месяц то есть если в сообществе 100 тысяч человек сейчас то в следующем месяце явно не будет 130 а потом еще не прибавится там 30 чем-то тысяч человек хотя бы даже каждый месяц на 30 Поэтому у держателей криптовалюты, если ее так можно назвать ЮМИ, будет с каждым месяцем ухудшаться ситуация. Если сейчас она еще положительная, как-то курс сдерживается, хотя мы не знаем даже за счет чего он сдерживается. Возможно, это как раз-таки за ваши монеты призм он и сдерживается, и мы дальше к этому вернемся. Возможно, и это письмо сделано для того, чтобы сдержать курс ЮМИ. Поэтому мне кажется, ситуация вот с каждым месяцем будет ухудшаться, вот как раз-таки после того момента, когда генерация новых монет Юми она превысила, ну или достигла 30 в месяц. Потому что это большая эмиссия монет новых, не обеспеченная притоком новых участников. Ну, я как минимум вижу это так. Я не истина в последней инстанции. Это всего лишь мои размышления и мое видение ситуации. Велови 8. Я не знаю, о чем тут можно говорить про Велови. На не 8, Велови. Ну, это вот как раз-таки Т8, вот эта продукция. Я не знаю, о чем они говорят, успешных достижений Велови, а, поскольку компания Велови работала задолго до Рой-клуба, и прекрасно они работали и без Рой-клуба. Они продают там какую-то жижу, которая стоит ну, в разы дешевле. И просто Мошкин, как руководитель, как человек, который стоит во главе вот этой всей сетевухи, он просто рубит партнерку со всех участников. Он там своим Рубиновым сказал, вы должны на сумму в месяц закупаться, а сам фиат вытягивает, потому что ему идут от продаж бабки в карман. А потом дальше бабки идут и от серебряных, бронзовых, какие там статусы, и золотые у них. В общем, Мошкин Велови прикрутил не потому, что он заботится о здоровье там, своих участников, может, и такая идея у него тоже проскакивает, но в первую очередь это жажда наживы, потому что это сетевуха, это как НЛ какой-то, где комбикорм продают просто по завышенной цене. И тут вам тоже уже есть доказательства в интернете, вы можете просто ввести Велови, Тайга Т8, вот это вот все, и посмотреть, посмотреть, какая на самом деле продукция и сколько она там стоит. А как раз-таки Мошкину с помощью ее получается зарабатывать, потому что цены завышены, и компания Велови готова платить вот эти вот самые отчисления, потому что они все равно оказываются в плюсе. Поэтому еще раз задумайтесь, где вы находитесь. Если вас принуждают покупать вот эту вот тайгу Велови, то нормальная эта компания? Это как у нас в Беларуси говорят, у нас заводы все сохранены, все у нас супер, профсоюзы, хотя вот моя мама работает учительницей. И им говорят, как хотите, но весь класс должен вступить там, в БРСМ, или как у них там пионеры это называется. На газеты на подписку скидывайтесь, из детей деньги берите. Нам без разницы, а, читает эти газеты кто-нибудь, какая там информация, там одна пропаганда, блин, вонючая, вы должны покупать. А потом выходит и говорят, я построил бизнес, и у нас даже типографии не загнулись. А почему они не загнулись? Потому что бюджетникам Говорят, вы должны это делать Вы часть своей зарплаты, мало того, что вы налоги платите Вы должны поддерживать убыточные предприятия Покупать их продукцию Это обязанность, которая такая формальная Она нигде в договоре не прописана И также в Рой-клубе Вот хотите быть участником Рой-клуба Там какие-то такие условия были Покупайте Тайгу Т8 Если нет, то вы там освобождаетесь от каких-то плюшек И вы будете считаться, ну, самой низшей расой Вот как Мошкин там на расы людей у себя делать. Делит. Вы будете таким отребьем ползать и ничего вообще в жизни не достигнете, а потом рано или поздно мы ваш кабинет заблокируем, потому что вы челядь вонючая, которая не хочет слушать хозяина. 8 проведенных форумов и других успешно развивающихся проектов. Ну, насчет форумов, возможно, да, круто, они там, когда и Apple Watch дарили, и еще там iPhone, и еще что они там дарили, я особо не слежу, но слышал, да, это действительно классно, это действительно круто, когда в сетевой компании вознаграждают сетевиков, менеджеров, людей, которые, ну, развивают данную компанию. Но суть-то состоит в чем? А какую компанию вы развиваете, которая реально дает людям возможности, или которая кидает людей, которая обманывает людей и только наживается на людях, и провести вот форум, вкинуть в него пару лямов рублей, а потом с форума за счет этих людей вывести там десятки миллионов а, и заработать на этом, ну, это уже ваш бизнес, и что вы, чем вы кичитесь? То, что вы сумели провести форумы и надурить на них людей – в любом случае, это рекламная кампания вашего клуба, и в любом случае вы от этого окупаетесь. Но не спорю, не спорю, в Рой-клубе очень много здравых идей, а тут, наверное, стоит обратить внимание на руководителя Рой-клуба, какие у него помыслы, и какие на самом деле у него действия и поступки, потому что идеи-то они здравые, но если это оказывается в руках, которые непригодны для воплощения этих идей, то все начинает рушиться. И других успешно развиваются развивающихся проектов я не знаю о каких это других успешно развивающихся вот почему я не вижу тут а, морской деревни рой авто Рой, жилье, наличный, пул. И это я вот в Рой-клубе состоял там буквально полмесяца. Я оттуда а, ноги в руки и пошел. Но на самом деле там, мне кажется, много было вот этих вот всяких социальных типа проектов, о которых тут не упоминается. И их было гораздо больше, чем тех, которые тут упоминаются. И вот в вообще отсюда надо вычеркнуться, потому что это не компания Рой-клуба. Рой-клуб просто присосался, и Мошкин это использует как источник дополнительного дохода чтобы на остальных участниках Рой-клуба зарабатывать. Поэтому это не достижение Рой-клуба. На ЮМИ это вообще тоже можно сказать, это же не Мошкин создал, он просто тоже присосался к этой теме. Это то же самое, что Мошкин тут напишет, криптовалюта призм, это наша заслуга. Мы такой проект создали и тянем его вот уже как 3 4 год. Он не скамится. Ну, это же не правда, это же не Мошкин. В основании криптовалюты призм лежит. Поэтому вот морские деревни, рой жилье, рой авто, наличные пулы почему-то тут не упоминаются, но мне и понятно почему. Потому что все вот эти проекты загнулись, и все деньги, которые участники вкладывали в эти проекты, они куда-то исчезли. Ну, или им там дали в 20 раз меньше монет Юми и сказали, ну, в год их держите у себя на балансах, Потом выйдете только в ноль. А сейчас ведется подготовительная работа, которая заключается в активном построении структуры Рой Клуб МММ. В принципе, для чего и писалось это письмо, но мне кажется, еще раньше велась подготовительная работа, которая состояла в построении структуры, миллиардной структуры в призм. А куда это все делалось? непонятно возможно без этой структуры также получится в этой структуре монеты участников фиксируются в рой клубе и защищены от неконтролируемого слива на бирже а участник получает удвоение своего баланса то есть что я вижу вот вообще в этом абзаце тут пишут что вы Челядь, ну, низшее свое общество, вы не умеете управлять своими монетами, вы вообще не знаете, вам их в руки нельзя давать, вы сливаете их на бирже, и вообще вот такие вот плохие, поэтому мы создали такую структуру, чтобы изъять у вас монеты, мы удвоим ваши балансы, в кошельке вам нарисуем в два раза больше циферок чем вы вложили монет а управлять этими монетами активом будем мы потому что вы вообще мы не будем вас учить управлять своими монетами чтобы не было сливов как вообще реагировать на рынок нет мы просто у вас как у баранов тупоголовых заберем ваши монеты в кабинете вам нарисуем цифрок и все по мере накопления монет мы получаем стабильные данная стабильная данная стабильное данное количество монет, которые точно не будут участвовать в понижении курса. И тут мне кажется, мы как раз таки и видим мотивы организации всего этого действия. То есть, а зачем вообще надо было а, говорить о понижении а, курса криптовалюты призм и тут они вот их еще ну вроде же никто тут не надо оправдываться никто не обвиняет можно просто было написать мы будем там содействовать в повышении курса а тут мы точно не будем участвовать в понижении курса мы уже заранее оправдались и все ну на самом деле мне кажется вот в этом как раз таки и кроются мотивы создания вот этой структуры ммм рой клуб и от этого уже можно отталкиваться в разворачивании дальнейших действий. Ну, давайте оттолкнемся. Какие это действия? По мере достижения рангов монеты будут выкупаться с рынка, чтобы соблюсти условия. Например, Рубин инвестирует 250 тысяч призм, а получает 500 тысяч. Это вот как раз таки в МММ MMM Рой так, так построен маркетинг. Ты вот как Рубиновый партнер должен вложить 250 тысяч монет, а получаешь что у себя в кабинете цифру видишь 500 тысяч монет призм. А «Где монеты брать?» – пишет автор поста и ответ выкупать с рынка на самом деле друзья хочу вам сказать что ничего с рынка мошкину выкупать не придется во первых скорее всего у него монеты еще остались если он их не слил все для того чтобы понизить курс криптовалюты призм перезакупиться и нарисовать у себя в кабинетах а, на своих кошельках еще больше монет призм ну вот как раз таки именно за ваш счет вот вы внесли монеты призм по одному центу мошкину в какой-нибудь пул он слил определенную часть монет я в одном из обзоров на Рой Клуб вставлял даже в фрагмент, когда Мошкин рассказывал всю эту стратегию. Допустим, вот у Мошкина есть 100 миллионов монет призм, которые вы к нему принесли. Он их сосредоточил у себя на кошельках, поскольку доступ к этим монетам был только у него, у вас в кабинете циферки, у вас не настоящие кошельки призм. Он их собрал все вместе, пошел на биржу опустил курс, например, ну, 20-30 миллионами монет призм. У людей началась паника, также у людей строй клуба, вообще у всего сообщества призм началась паника, он слил, например, 30 миллионов монет призм, а перезакупил потом, например, те же самые 30 миллионов монет, но уже в два раза дешевле, чем он те предыдущие продал. И получается, что и монеты он у себя в кошельке оставил, то есть он вернул их обратно. Мы тут уже не будем говорить о том, что в Рой Кубе вообще нет монет. Возможно Рой Куб участвует в понижении курса, чтобы потом в дальнейшем перезакупаться по более низкой цене, и так они выходят в фиат. То есть он говорит, пропагандирует, что я сохраню ваши монеты, потом мы будем работать над повышением курса, но на самом деле у Мошкина заканчиваются бабки, не знаю, чтобы выставлять стенки в криптовалюте Юми, чтобы она не просела, поэтому идет вот такой вот классический добор, он просто хочет еще получить монет, чтобы поучаствовать в просадке курса, конечно, ваши монеты у вас останутся, но какая цена будет потом на эти монеты, вы ему сейчас отдадите монеты, вот даже на сегодняшний день по 50 центов, он их начнет сливать, дампить рынок, чтобы перезакупиться, и потом ваши монеты будут стоить 30 центов. Да, возможно, он там и даст вам проценты, о которых он говорит, которые он обещает, или еще что-то. Возможно, он вам даже удвоит балансы вашей криптовалюты Призм. Но когда вы отдали свои монеты по цене в 50 центов, а удвоили вам балансы и цена на монету стала 10 центов, выиграли ли вы от этого? Вот как это все и делается. И выкупать никто ничего не будет, потому что вот эти 500 тысяч – это всего лишь циферки, которые нарисованы у вас в кабинете. Потому что какой маркетинг у «МММ Рой Клуб»? а очень простой он говорит вы вносите 250 тысяч мы вам удваиваем баланс но выводить вы эти монеты никогда не сможете вы сможете получать только доход от парамайнинга понимаете в чем речь вот ваш баланс он сразу замораживается он удваивается но он замораживается а про сейчас какой а про сейчас небольшой если вам вдруг понадобится часть этих денег этих монет то вывести вы их не сможете а зная еще шизу мошки он скажет все парамайнинг отключили, у вас же нет монет, вы не можете проверить. На кошельках, там, где больше тысячи монет, парамайнинга больше не существует. Что-нибудь такое придумает или скажет, что паратакс уже 101% был на днях, и ваши монеты уменьшились, поэтому вот у вас теперь не 250 тысяч, а хотя мы их до 500 увеличили, опять. А ну вот это разработчики призм такие плохие. Ну, Мошкин в этой манере может что-нибудь выкинуть, он периодически такие фокусы Представление нам показывает так синхронизация ранга сапфир в оригинальной структуре и рой клуб ммм вознаграждается добавлением монет до 1 миллиона призм в каждый кабинет где монеты будут брать выкупать с рынка ну не знаю кто-нибудь верит в эти сказки не верит если вы достигнете сапфира это самый высший ранг наверное в мм клубе то вам добавят до 1 миллиона монет и уже с этого количества монет вы будете получать парамайнинг, но хотя если вот вы рубин вы 250 тысяч уже вкинули потом 500 тысяч вам удвоили возможно при сапфире еще какие-то пополнения надо будет делать не знаю но ну, мне кажется еще чтобы быть сапфиром там рубином, надо активно покупать вилави тайгу, вот эту Т8 или как она там называется, потом еще какие-то взносы делать, еще еще еще что-то, и даже вот этот миллион монет, хотя 250 тысяч вы как минимум вкинете, потом вам надо будет надурить еще э, определенное количество людей, и я не знаю, стоит ли это того, чтобы заработать 1 миллион монет призм, вот я в МММ MMM призм 2020, это не Рой по МММ, участвую и вот я думаю, я там в скором времени 1 миллион монет у себя на кошельке сгенерирую. Вот именно за счет ммм а, Чистый доход с МММ призм. 1 миллион монет. Ну, будет у меня такой баланс, если это все продолжит работать, потому что там тоже есть риски, и риски, на мой взгляд, меньше, чем у Мошкина в МММ. А тут, ну, я не знаю, ты в месяц будешь тратить, наверное, на сотни тысяч, ну, ладно, может быть, десятки. И стоит ли это потом одного миллиона монет, чтобы потом Мошкин тебе запрещал а, курить, ходить на свидание, дышать ночью, и еще какие-нибудь бредовые мысли у него появятся в голове. Давайте дальше чтобы выкупать монеты будут ставиться стенки на пирту пиры которые будут защищены от падения курса при сливах Ну, на пирту пир может и будут ставиться но курс то монеты берется не с сегина какого-то этого он берется с бирж которые на coin market и почему бы не поставить стенки на битиси альфа на пробит на ход бит на лайфкоин на coin то есть бирж уже достаточно большое количество Почему бы их не ставить там, и это бы реально а, повлияло на курс криптовалюты призм, и это реально бы, возможно, дало толчок для разворота. Нет, Мошкину это не выгодно, это еще раз доказывает, потому что он продвигает свой сиген, он не листит его на CoinMarketCap, значит он работает против сообщества призм и против криптовалюты призм. Поэтому а, я не понимаю, он прям тут пишет, что нет, я не с призм в одной лодке, я не буду никак работать на улучшение ситуации в криптовалюте призм, и как-то прикрывается, наверное, для совсем неграмотных пользователей, что вот мы будем там на Сигине каком-то ставить стенки, хотя Сигин, ну, должным образом на курс никак не влияет, и обороты с Сигина этого самого да, никак не идут в зачет вообще. Это тоже одна из претензий от криптовалютчиков. Ой, у вас так много монет, на оборотов нет. Вот кто кричит, что на Сигине там миллиарды монет торгуются, ну вот, в минус они торгуются, потому что это все как раз-таки и дискредитирует сообщество криптовалюты Призм, потому что очень большой ценовой оборот. Так, защита от падения привезет к плавному росту курса, который будет компенсировать давление паратакса и партнеры будут получать доход от призм, близкий к прошлогодним значениям. Ну, мы вообще вот сейчас в МММ призм получаем доход, близкий к прошлогодним значениям. И еще раз вам напоминаю, что сиген вообще должным образом никак не влияет на падение или повышение курса призм. Конечно, как в частных лавочках, там если цена или выше, или ниже, можно как ну как-нибудь арбитражить какую-нибудь биржу, но долго у вас это не получится. И напоминаю, что биржа SIGIN или P2P-обменник, как это больше, ну, правильнее будет назвать, это ручная лавка, которая в любой момент там вам и кабинет даже заблокировать может. Такие письма ко мне тоже приходили. Прямо сейчас разрабатываются роботизированные программные средства для контролирования откупа монет. Ой, не знаю, что там у них роботизированное, ну робота какого-нибудь может придумали, но ну, в любом случае лучше посадить человека, который будет анализировать сообщество призм, анализировать ситуацию в чатах и будет закупать там или продавать монеты, ну то есть трейдера нанять какого-нибудь толкового, который все это будет делать, но хотя тут пишется только для контролирования откупа монет, а что там, какие роботы, стенок наставили у себя и все никакие роботы не надо тоже еще один пшик ну типа разрабатываются роботизированные программные средства но ну, это как раз таки вот в следующем пункте мы и увидим а для чего же вот это вот как раз таки предложение было и написано уже закуплено высококлассного серверного оборудования на 4 миллиона рублей для повышения мощностей. Ну, ладно, тут мы не будем. Но ну, закуплено и закуплено. Поздравляю с приобретением нового высококлассного оборудования. Надеюсь, это как-то улучшит ситуацию для вкладчиков Рой Клуба, и они там не будут терять свои деньги. Вкладываются миллионы рублей для повышения скорости всех процессов и сервисов. А каких всех процессов и сервисов? Вот я на Рой Сафере как-то видел объявление, что Сигин не относится к Мошкину, никак ему не принадлежит, так же как и Монета и Юми. Это просто проект, с которым они сделали коллаборацию. То есть у Мошкина в руках только Рой Клуб. А какие там повышение скорости всех процессов и сервисов? Что там повышать а, набегание циферок в кабинете построение структуры ну мне кажется там и так все работало а то вкладываются миллионы рублей это еще раз повод потом попросить у вкладчиков рой клуба или принудить их вложить свои деньги для чего-то чего они наверное даже не заметят ну это это пустые слова на мой взгляд это пустые слова и это из головы вообще взято ничего никуда не вкладывается потому что и так все работает как и должно работать Работать. А если Мошкин, как он заявлял, а он это действительно заявлял, что Сигин и Юми к нему никак не относятся, ему не принадлежат это сторонние какие-то администраторы этих проектов, то с какого фига участники Рой-клуба должны поддерживать их еще копеечкой? они и так в принудительном порядке, можно сказать, регистрируются на бирже Сигин, держат у себя монету Юми, ну, можно сказать, тоже в принудительном порядке, поэтому это и есть поддержка вот этого самого Сигина и Юми, а никакие деньги участники не должны вкладывать, и Рой Клуб точно, тоже не должен, потому что Сигин, это, ну, можно сказать, биржа, у нее и так идет доход и заработок. Каждый участник сможет холдить и форжить монеты призм без сложных технических знаний. От этого у меня вообще бомбануло, потому что, блять, какие технические знания для того, чтобы холдить и форжить. Ты просто устанавливаешь ноду... В чате есть чаты в Телеграме, вам помогут с установкой прямо в чате. В личку никогда не принимайте помощь, особенно если кто-то скидывает вам какие-то файлы и просит их установить на свой компьютер или доступ к вашему ПК, ни в коем случае не соглашайтесь. В чатах есть инструкции, в чатах вам прям помогут, подскажут на какую кнопочку, куда нажать. Эта нода устанавливается вообще на раз-два, а для холода вообще ничего не надо. Вам надо просто запустить ноду и чтобы она словила там два блока. Все, холдинг у вас, статус включается. Ну и еще надо держать на своем балансе не более 100 тысяч монет, чтобы холдинг работал. Никаких нахрен. Он бы еще сказал, каждый участник сможет промайнить монеты призм без сложных технических знаний. да для этого не нужен роль клуб, потому что каждый участник и так может промайнить криптовалюту призм вообще без каких-либо знаний. Просто завести монеты к себе на кошелек. Самое главное, что к себе на кошелек понимаете курс призм сегодня 50 копеек с января рой клуб запустит рост стоимости монеты 30 процентов в месяц да наверное вот так по щелчку пальца хоп и запустил и и рост пошел мошкин царь а мошкин бог господин он все может и 30 процентов в месяц как мы жили без этого и давайте посмотрим как в январе будет расти криптовалюта призм на 30 процентов в месяц а знаете что будет скажет опять эти, как там, раскольники, или как у нас новое выражение появилось в «Призм», да, эти раскольники, они не дали нашему клубу состояться, они не были едины, они разобщили сообщество, и поэтому все отменяется. За год «Призм» вырастет до 11 рублей 65 копеек, и так далее вверх. Это 2329 годовых. Если Мошкин это поддерживает, пусть он запишет видеоролик, что такое действительно будет, а давайте проведем даже такой спор, что если этого не будет, то он нахрен закрывает свой Рой-клуб и перестает обманывать людей. Вот если Мошкин согласится на такое, то 1% доверия к нему появится. Но это тоже нереально, потому что Мошкин хоть и работает на понижение курса, но на рост у него явно денег не хватит. Так что монет еще скажет свое громкое слово. Вопрос, какой баланс у вас будет к тому времени. Ну, вас опять принуждают вложиться в рой МММ, -MMM, чтобы вы потом увеличили свой баланс. Только знаете что? А какая разница, какой баланс у вас будет к этому времени в рой МММ, -MMM, если этим балансом воспользоваться вы не сможете? Поэтому ответ на вопрос поставлен в начале этого поста «Не ждать, а действовать». Совершенно верно, действительно. Не ждать, а действовать. Собирайте свои монеты в призм, в котомку, на плечо, и нахрен делайте ноги из рой клуба как минимум на свой личный кошелек. Участвуйте в общем деле с выгодой для себя. Ну не знаю, у кого там какая выгода, может быть это у сапфиров, у рубинов и у мошки, но у приближенных псов, больше у обычного участника рой-клуба, как всегда, пустые обещания, вот эти вот надежды всякие будут, а потом, ну как обычно, что-то не получилось, давайте мы вам новый фантик дадим, компенсируем криптовалютой призм. Они же как говорили, держите Юми, это перспективная монета. Призм, все, забыли о нем, зачем вам эта хрень, держите Юми. Конечно, сейчас призм, который вы вложили тогда, даже пускай по той цене, сейчас ее цена 100 тысяч рублей, но вот вам Юми на 20 тысяч рублей. Там скоро парамайнинг будет, этот майнинг, не знаю, как у них это называется, вы там через полгода все это отобьете, зачем вам это призм? А теперь вот опять призм, это инновационная монета. Напишите своему куратору о желании зайти в подарочную структуру Рой Клуб МММ. Рост сто процентов в день ввода. Просто это надо сделать. Вот так вот, вот так вот, такие наставления от рубиновых партнеров Рой Клуба, а я вам еще раз напоминаю, что Рой Клуб МММ, это очередная афера Мошкина, и как только вы туда заведете монеты, больше ими воспользоваться вы не сможете. Вы, конечно, будете получать доход, доход там строится с чего? Доход там в виде парамайнинга, от вашего баланса, неизвестно, что будет у Мошкина э, на момент выплат, вот как раз таки по своим и и, возможно, в один из дней я говорю, он скажет, что все, про так сто процентов никакого промайнинга нету. Майоров нам заблокировал кошельки, теперь мы с них ничего не получаем. Возможно, он потом еще в скором времени скажет, что я вообще не могу вывести монеты с кошельков, кто-то их там украл или еще что-то. Короче, у Мошкина, как всегда, пустые обещания, а потом какие-то оправдания, почему это не получилось. И я вам еще раз напоминаю, что монеты, которые вы туда вносите, потом вы никогда в жизни... Ими воспользоваться не сможете. Если вы уже хотите э, сохранить, нарастить свои балансы, во-первых, напоминаю вам, что есть hold статус. Это означает, что? что если ваши монеты лежат на кошельке и нет никаких транзакций, то уровень такса, вот он сейчас у всех участников повышается с каждой эмиссией в 60 миллионов монет, а у вас он будет наоборот понижаться за счет того, что вы держите свои монеты, вы никак не участвуете там в торговле на бирже. Конечно, это немного такая спорная ситуация, но я рассказываю алгоритм, как это все работает. И реально, если вы год не будете там делать никаких транзакций, положите их, свои монеты на кошельке призм оригинальном и забудете про это все, то через год у вас уровень протакса будет там не близко к 80, как сейчас, а будет 20%. Ну, к примеру, да, вот такие значения будут и про майнинг у вас будет намного больше а если вы еще ну там есть какая проблема то что к вам кто-нибудь может прислать транзакцию это активность в кошельке и весь ваш вот этот вот а, пониженный партакс который заработался до этого он опять откидывается на текущее значение так что если вы хотите обезопасить свой кошелек и хотите холдить но хотите обезопасить свой кошелек от вот этих паразитных транзакций то просто устанавливаете ноду и начинаете форжить берете один блок нулевой у вас проскакивает, потом следующий блок вы ловите, в общем, там это все не очень сложно, можете в ютубе найти Владислава Цоя, он подробно записывал видеоролики об этом, и все, и никакие Мошкины, Чмошкины вам не надо, никакой Рой МММ MMM вам не надо, вы просто держите монеты у себя на кошельке, за счет того, что вы их долго храните, уровень паратакса у вас уменьшается, и когда у Мошкина там уже будет протакс 1000%, у вас будет 30%, это очень здорово. А чтобы увеличить количество своих монет, конечно, не под 100% в месяц, но под 30%, можете вступить в MMM-PRISM. Ссылка находится в описании, подробная инструкция также находится в описании. Проект уже работает более полугода, никаких нареканий, претензий к проекту нету. Действительно, уже там 26, наверное, уже около 27 Тысяч участников там состоят и каждый месяц вы получаете 30 процентов на свой депозит в общем все круто здорово работает я уже по 150 тысяч монет призм там получаю каждый месяц и я этому нескончаемо радуюсь и я рад что я не стою в рой клубе что мои монеты не заморожены а, то что я попал в ММ призм а, ммм 2020 еще некоторые участники его так называют все полезные ссылки находятся в описании ну а вы делайте для себя принимать участие в рой клубе ммм а, или принимать участие в рой не в рой а в ммм призм а. Как всегда, давайте проведем акцию, пишите комментарии по теме данного видеоролика и в конце комментария указываете свой призм кошелек. Первым 10 участникам, успевшим написать раньше всех свои комментарии и указать кошелек призм в конце текста, получат они от меня по 50 монет призм на свои кошельки. Если у вас новый неактивированный кошелек, потому что под прошлым роликом половина участников решили создать для этого дела новые кошельки и не активировали их то пишите еще публичный ключ не приватный ключ не ваш пароль а публичный ключ чтобы я смог совершить транзакцию до скорых встреч